Огромный привет! В эфире «Универ Ньюс в студии Регина Якупова. Сегодня в выпуске. Новый взгляд на старую профессию. В КФУ обсуждают, каким будет учитель в ближайшие 10 лет. Молчаливый убийца. В университетской клинике КФУ прошел симпозиум на тему ранней диагностики аневризмы брюшной аорты. Эта коварная болезнь унесла жизни Альберта Эйнштейна и Шарля де Голля. Она протекает почти без симптомов, за что ее называют молчаливым убийцей и бомбой замедленного действия. Речь идет об аневризме брюшной аорты. О том, как выявить заболевание на ранней стадии, рассказали сотрудникам университетской клиники КФУ.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 Каким будет учитель 21 века? Чему он будет учить? А чему должен научиться сам? Ответы на эти вопросы ищут в Казанском федеральном. Здесь стартовал второй международный форум по педагогическому образованию.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 Казанском федеральном также открыто для диалога, ведь, как говорят, учиться никогда не поздно, а значит и учить тоже. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз. Могучий русский язык изучают и стар, и млад, и иностранцы, и просто гости нашей необъятной страны. Для изучения грамматики языка и обмена культурным наследием в Казань прибыли дипломатические сотрудники Исламской республики Иран. Об этом далее.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 А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». В Татарстане появилась электронная доска почета. Электронная доска почета создана с целью повышения престижа государственной гражданской службы и общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности. В столице Татарстана открылся Кэзен Саммит 2016. Более тысячи участников из 50 стран прибыли на восьмой международный экономический саммит России и стран организации исламского сотрудничества Россия Исламский мир. Кэзен Саммит-2016. Рустам Миниханов опубликовал на своей страничке ВКонтакте красочный ролик о развитии сельскохозяйственной отрасли Татарстана. Отмечается, что сельское хозяйство занимает важную роль в развитии экономики Татарстана. Республика вот уже на протяжении нескольких лет остается в числе лидеров по объему производимой сельскохозяйственной продукции в России. В Казани пройдет выставка декоративных крыс Яратам. 21 мая в Национальном музее РТЖ жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть более 80 грызунов редких окрасов и маркировок. Утром 19 мая поступило сообщение о горении кафе на Лебяжьем озере в Кировском районе. Здание деревянное, двухэтажное, размером в плане 30 на 20 метров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В КРК «Пирамида» прошел финал 9-го Всероссийского ежегодного студенческого фестиваля «Энергия-рока-2016». Специальным призом за создание рок-оперы была награждена группа «Летучий корабль». Центральная избирательная комиссия Татарстана продолжает свою работу правовой лектории, посвященной выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Седьмого созыва. На этот раз слушателями лектории стали студенты третьего курса Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. С президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования Михаилом Шрацем встретился сегодня премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Встреча состоялась в Доме правительства Республики Татарстан. В ней также приняли участие министры образования и науки Республики Татарстан Эльф Фаттахов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Согласитесь, как часто мы рассуждаем о татарской культуре, но упускаем из вида, пожалуй, самое главное – вопрос о ее сохранении. Ответ на него уже точно знает магистрант Казанского федерального Раиса Имамова. Смотрим. Музыкальный фольклор, социально-культурная деятельность, менеджмент, этнопедагогика – все это изучает магистрант Казанского федерального уже не первый год. Свои знания юная исследовательница собрала в работе, где рассмотрела фольклорный ансамбль как часть просветительской деятельности разных народов. Ее доклад был признан лучшим на 23-й международной научной конференции Ломоносов, проходящей в МГУ. Я изучаю функционирование татарских музыкально-фольклорных ансамблей на территории Волгоуральского региона. Также для практической части изучаю литературу по социально-культурной деятельности, по музыкальному фольклору, менеджменту, также по этнопедагогике. К слову, что касается практического применения, то в планах у студентки продолжать развивать свой проект, а также включить результаты своей работы в литературу по фольклору и культурологии. В дальнейшем же планируется направить работу в русло менеджмента. Мы с научным руководителем создадим свой проект создания и функционирования татарского музыкального коллектива. Что касается менеджмента, вот как раз-таки, как я уже сказала, создание и продвижение своего проекта, своего ансамбля в культурную деятельность Республики Татарстану ну и в Российской Федерации в том числе. Как отмечено в докладе Раиса, в наши дни крайне необходимо развивать исконную татарскую культуру. Возможно, для этого будут хороши все способы. В частности, проведение фестивалей, конкурсов, которые позволят вызвать и сохранить огромный интерес среди молодого поколения не только республики, но и всего мира. Аделия Мухаммедшина, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. Состоялась церемония награждения студентов почетного батальона 210 по итогам проведения студенческого марша Победы. Прямо сейчас смотрим. 30 апреля в Казанском федеральном университете прошел студенческий марш победы, посвященный 71-й годовщине победы Великой Отечественной войне. В масштабном событии приняли участие студенты не только из Казанского федерального университета, но и представители всех федеральных вузов страны. А это значит, что марш победы этого года стал событием всероссийского масштаба. За проявленное уважение и активность всех участников почетного батальона наградили благодарственными письмами что не только к Дню Победы мы должны вспоминать о наших ветеранах и о той победе, которая была нашим народом достигнута, но должны помнить всегда. И это мероприятие показало, что ребята это чувствуют, чувствуют эту память и эту благодарность старшим поколениям. Впервые в этом году в марше приняли участие студенты из организации службы студенческой безопасности. А стен Казанского Кремля победным маршем прошел и бессмертный пол Казанского федерального. Печально смотрел в глаза ветеранов, увидел. Э, увидел на их лице слезы радости, горечи и утраты. И просто эмоции переполняли. Парни с гордостью шли по Кремлевской. Было очень здорово. Эмоции до сих пор переполняют. Я уже не первый год э, выступаю на этом марше. И хотелось бы также продолжать. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Универньюз. Уверена, что каждая девочка, смотря американские фильмы о черединге мечтает также танцевать с помпонами, взлетать в воздух и замечать на себе восхищенные взгляды со стороны противоположного пола. К счастью, в России этот вид спорта не остается в стороне. Подробнее об этом расскажет Адилия Валеева.